О боже, что за мои тяги, тяги, тяги, тяги, они всегда на мне. О боже, что за мои тяги, тяги, тяги, Тяги, они всегда на мне. Субтитры полиция, DimaTorzok